Господа, здравствуйте! Сейчас мы с вами немного порисуем. Завтра 9 мая, с чем я вас и поздравляю. И в честь этого праздника давайте нарисуем с вами э, георгиевскую ленточку. Э, сначала я сделаю небольшую предподготовку. Э, это займет некоторое время, но лучше потратить время на небольшую предподготовку и потом быстренько у нас все с вами получится в общем как у нас ленточка выглядит на ней у нас 5 полосочек три черных и две оранжевые и по краям с каждой стороны узень узенькая оранжевая полосочка как бы такая кромочка в общем нам нужно нарисовать сначала направляющие идем на вкладку изображения направляющие направляющие в процентах выбираем горизонталь сначала 50 вот как э, сама программа предлагает вот 50 теперь э, ориентируясь Будем ориентироваться на нее. Нарисуем. Ну, в общем, нам еще надо несколько направляющих. Изображение. Направляющие, направляющие в процентах. И сокращаем теперь не 50, а 45. Попробуем 45. Так. Угу. Нормально. Проделываем то же самое. Только теперь сокращаем до 40. В общем, с, с шагом в 5 единиц сокращаем. Вот у нас уже две полосочки. Изображение направляющее в процентах. 35. Так, и теперь вот это у нас будет сверху три полосы. И потом нам нужно будет снизу дорисовать еще две. В общем, нам нужна еще одна здесь направляющая, только уже э, не с э, интервалом в 5 единиц, а. Направляю в процентах. Так, сколько же нам надо? 33. Сократим до 33. Так, так, так. Да, попробуем. Да, вот так вот. Это, в общем, наша узенькая, которая по краю кромочка идет. Она будет оранжевого цвета. Потом, значит, черная полоса, потом оранжевая, потом черная. И снизу нам нужно еще дорисовать. Вот это у нас 50%. Значит, сейчас мы будем делать 55. Так. 55. Теперь 60. 60 раз, два, три, четыре, пять и теперь еще одну узенькую шестьдесят шестьдесят ага вот теперь нужно создать новый слой прозрачный прозрачный Так, -с. делаем берем прямоугольное выделение делаем выделение на всю ширину я делаю чтобы мне точно-точно в направляющую попасть я увеличу сейчас вот так вот и когда я попадаю точно на направляющую у меня э, пунктирует вот эта муравьиная дорожка она начинает подсвечиваться зеленым зеленой полосочкой значит я попал вот и здесь вот она у меня стала подсвечиваться зеленым цветом значит я попал в направляющую. так вот я сделал выделение такое прямоугольное и нахожусь на новом прозрачном слое и заливаю все это дело черным цветом. так выделение не снимаю а сразу же создаю копию слоя. Так, и теперь вот этот слой тонирую цвет тонирование добавляю освещенность насыщенность на полную этот бегунок полностью вправо сделаю <coughs> сейчас покамять вот так на данном этапе и теперь снова иду на вкладку цвет и теперь выбираю тон насыщенность так и вот этим бегунком делаю оранжевый цвет насыщенность освещенности добавлю так ну это слишком ядовито Да не, нормально. Вот так вот. Но это еще не все. Цвет еще у нас э, из, изменится. Теперь. Что теперь? Так, так, так. Теперь вот этот слой оранжевый я его делаю нижним. Опускаю на один уровень вниз. Так. Ага. И теперь вот с этого слоя с черного мы будем вырезать поочередно полосочки выделения я не снимал оно у меня как было так и есть так чтобы мне в общем сначала мы вырежем вот эти узенькие узенькие я сейчас щелкну по инструменту прямоугольного выделения чтобы активировать мне чтобы сокращать мне можно было выделение Кликаю теперь сюда вот, выскочили у меня вот эти вот рамочки, я увеличу, так, и выделение сокращаю до вот этой вот направляющей, и то же самое проделываю снизу. Вот у меня направляющая, и мне нужно теперь выделение вот так вот. Вот так сократить. Теперь у меня сейчас выделена вот эта область, которая внутри выделения. А мне нужно выделение инвертировать теперь. Инвертировать значит вывернуть наизнанку. Выделение. Инвертировать. И вырезать. Вот. Теперь выделение инвертировать обратно. Мне нужно инвертировать. И нам остается теперь вырезать вот эту полосочку и вот эту. Я снова кликаю по выделению нашему и сокращаю его. Так и так. увеличу, чтобы более точно попасть мне на направляющую вот так что-то я не вижу так вот так вот так. вырезать вырезаем теперь выделение я перемещаю вниз Снова увеличу, чтобы чтоб мне точно попасть в направляющие. Так. Так. Вот. И теперь снова вырезать. Выделение снимаю. Вот что мы получаем на данном этапе. Все, направляющие мне уже не нужны. Давайте их удалим. Изображение. Направляющие удалить направляющие вот что у нас получилось у нас сейчас картинка состоит из двух слоев из полностью одного оранжевого и из черного в котором мы вырезали эти полосочки и через вот эти области мы видим наш нижний слой оранжевый ну думаю вы уже должны понимать. Теперь я эти два слоя между собой объединяю. Слой объединить с предыдущим. И теперь давайте сделаем, чтобы у нас она выглядела не как нарисованная картинка, а как натуральная полосочка, тряпичная. Нужно текстуру сделать ну, как текстуру ткани я создам копию своя. теперь идем на вкладку фильтры имитация и находим здесь применить холст так ну, там еще фильтры другие есть, можете экспериментировать. вот что нам предлагает Программа. Я, к сожалению, не могу Вот это окно больше сделать Чтобы вам лучше показать Эти галочки можно переставлять, Посмотреть, какой вариант вас лучше устраивает Я оставлю вот так вот Вот это значение С этим значением поиграть Тоже поэкспериментировать Так Вот так вот я сделаю окей вот что у нас получилось давайте я увеличу и покажу чтобы хорошо было видно вот такая вот текстура у нас получилось э, ну в принципе уже неплохо но можно еще с режимами смешивания слоев поэкспериментировать, поэкспериментировать поперебирать ну давайте я вот можно вот так выбирать, а можно просто колесом мыши. Я уже об этом говорил сколько раз. Что просто курсор наводим и начинаем колесом мыши крутить. Так, умножение не то. Деление не то. Экран. Ну вот, экран неплохо. Ну давайте еще. Может, еще лучше будет. Перекрытие не то. Осветление, ну тоже неплохо. Затемнение не то. Направленный свет не то. Рассеянный свет тоже не то. Так, так, так. Добавление. Так. Только светлое. Вот. Вот это меня устраивает. Еще раз увеличиваю посмотрим давайте вот текстура у нас такая симпатичная получилась конечно теперь если вы считаете что она слишком насыщенная можно с цветовыми настройками насыщенность убавить или наоборот сделать более насыщенной если слишком темная она у вас получается уровнями или кривыми можно сделать ее светлее ну а меня устраивает вот такой вот вариант все что мне остается сделать это откадрировать ее вот так вот изображение откадрировать отключить вот этот вот белый фон наш и сохранить ее на рабочий стол в формате png вот. И все, все на этом все. За несколько минут мы с вами нарисовали вот такую красивую полосочку. Не полосочку, а Георгиевскую ленточку, простите. Оговорка. Оговорочки. И на этом все. Спасибо за внимание. Еще раз поздравляю вас. С праздником. Всего доброго.